Яновская. Большая благодарность за труды, за все, что вы делаете. Низкий поклон. Ой, как мы рады, когда вот такие комменты да. приходят. Это просто неописуемо. Благодарим, благодарю, потому что э, понимание у этого человека есть, э, что мы делаем. Да, что мы не просто так сидим и барагозим на эту самую, на камеру, да. А на самом деле, вот э, э, это труд. И тяжкий это труд, да. И это... Понимаете? Ну, ни у кого нету на самом деле, да? То, что вот как мы назвали, да? Живые потоки. Вот Кто стримит, ну, ручеек этот проводит, да. Но абсолютное большинство это все-таки паразитирование на соратниках, на подписчиках, да, на... Ну, хайпование на теме на какой-то. ну если Да, модной какой-то теме, да? Вот такие вот пироги. А так как мы вот это пытаемся, да, ну, извините за нескромность такую, учить как надо начать жить, это практически никто этим не занимается. Практически никто. Если и занимается, то это вероятно преследуя какие-то цели. Ну, Первый ролик, который мы стартанем, мы обязательно покажем нюансы, куда надо обращать внимание. Радость рода, здраво быть не тужи всему народу здесь и сейчас. Приветствуем, Приветствуем благодарим. Так. Серега Зайцев тоже застал программу «Взгляд». Еще в школе обсуждали с классным руководителем убийство Листьева. Да, это вот в перестройку, пожалуй, ну, одно из того, что э, хорошее появилось да, на телевидении определенная. Альтернатива определенная все-таки, да? Ну, там как-то да. дискуссии это были. Это целая революция была. Это действительно ну, это самое. Люди да. засиживались, реально смотрели, реально смотрели, да? Даже уровень, я это помню еще. Уровень этой передачи после этого советского этого засилья э, мототени, вот, это просто неописуемо было. Конечно, да, конечно, все-таки загнали как стадо... Ну, все равно это был тот самый крючочек определенный. Вот, mm -hmm. Потому что, да, там было общение этого ведущего с определенными, ну как их там назвать, экспертами. Да, там просто было общение, задавали вопросы. Это было новое, потому что, что, в советское время диктор бубнит текст или какие-то заседания показывают. Ну, то, что какое-то общение с людьми. Этого, конечно, не было. Вот, но, тем не менее... Вот. Я до сих пор помню несколько этих передач, которые буквально повернули мировоззрение совершенно в другую сторону. Вот. Одну я, один фрагмент я неоднократно его озвучивал. Это мелькнуло всего один раз. Я его, этот фрагмент описывал и сейчас еще повторю. Это в программе взгляд было выступление одного было человека, который связан был с космической отраслью. Он рассказывал о том, что существует оборудование, которое за 10-15 минут полностью оздоравливает человека. То есть через определенный аппарат прогоняется, ну, вставляется буквально там вена и артерия, прогоняется кровь, вот, вся, которая в теле человека в течение 10-15 минут, вот, и очищается от всех мыслимых паразитов. Вот такие вот пироги. Mm. Вот было mm. такое, mm. этот самый, да? Ну вот, эта передача один раз мелькнула, и больше нигде и никогда ничего подобного не говорилось. Я помню, или это, это же ты говорил, или что-то похожее, что кровь, э, ну, условно каким-то ультрафиолетом, ну, каким-то облучали этим самым, Про, вот так вот из человека выгоняли через этот самый, чем-то облучали. Вот, может быть, это же ты об этом и упоминал. Вот, и она типа очищалась от всего... Ну, там очень так, э, э, ну, достаточно, в общем, на эту тему, потому что все равно истину я не знаю, но факт тот, что очень интересные вещи там говорились порой, вот, некоторые очень здорово запомнились, но опять же, это было откровение, о, все равно очень э, благодарны вот этим э, ребятам, которые вели четверка, да, которые вели, да, вот, понятное дело, э, все прекрасно знают на самом деле, кто заказал листьево, да, вот и... Ну не будем тыкать пальцами, да? В этого, как он там называется? Е-просто. Ё... Так. Серега Зайцев. Бог Яхвы установил кровавый тренажер. Там в принципе... Э... Владимир Пятибрат однозначно об этом говорит. Ну то, что... Ну, собственно, перейдем к вот этому видео и немножко э, на эту тему поговорим. А, вот. Да, прекрасно устроен, как говорит этот сам Алексей Васильевич, Трехлебов, да, что идеальный тренажер. Но этот идеальный тренажер или перехвачен управлением э, больным абсолютно садистом, да, садистами э, управленцами, или изначально он был подготовлен к этому, да, ну, надо будет с этим разобраться. Так, Астротропиканка, вот такой никнейм, да? Здравомыслящие мысли, мудрые слова, осознанно. Благодарим. Вот, приятно слушать, да? Так, Валерий Благодарим. Валерий, тоже привет из Омска. Вот, я аж обрадовался, я решил зазвучить. Хотя не понял, конечно, что это такое, да? В апреле устроился тестоводом. Так вот, теперь решил отдохнуть тяжко. Думал сорвусь на работе на кого-нибудь. Не знаю, что это значит тестоводом. Вот, ну, это может смысле... хлебозавод какой, в смысле в прямом смысле следить за этими самыми. Ну Валерий, вот. а Валерий, почему... тут есть, пусть отпишется. Да. А почему сорваться на работе по поводу чего? Что э, слишком тяжелая работа, раздражают какие-то эти самые? В общем немножко недопонял Вот в этом виде вот это большой недостаток э, текстов, особенно коротких. Вот невозможно э, короткими текстами донести важную серьезную там обширную такую информацию. Так, Наталья Поляна, маслята собирали, также грузди, сыроежки, опята, а вот синявки и прочие расцветки нет. Бабушка не советовала. Возможно, что грибов было много, и она выбирала лучшее, добрал ресурсу. Mm -hmm. Это да. Вот. да. Тем более то, что вот Люба в основном снимает грибы какие, это ж очень примитивно, они ну, слабо, скажем так, наполнены всевозможными этими буйством этого вкуса. Вот, когда я в свою юность да, попал впервые к тетушке в Москву, она там угощала и регулярно кормила грибной солянкой. Так там же действительно эти самые да, названия грибов, которых я и не слышал до этого, ну только в книжке там читал какой-то да, про грибы. Вот. так это ж вкус, будет со вкуса какой неописуемый. Как там? такие мы не собираем. Да, да? это что-то этот самый. токарь вот я работал, когда на заводе, поехал давно не был, поехал на этот самый же, на родину к себе. Вот, и рассказывает же нам же, да, там вот утром же встал по утру, пошел в туалет к концу, там, сказать, этого участка, да, вот, вернулся, взял ведро, и пока шел до туалета, набрал ведро грибов, занес матери, мать, давай пожар грибов, она говорит, что ты набрал, мы такое не едим. Вот, мы входим вот такие вот конкретные эти самые. Там, если надо сушить, то вот такие вот собираем. Mm -hmm, достаточно в обилии. Да, если надо в бочку засолить, да, то это вот такие вот собираются. Mm -hmm. Если надо там жарить, жарятся вот такие эти самые, понимаете? Так как вот этот цикл ⁇ Счастливые люди ⁇ по-моему, он называется. Mm -hmm. Про инисей, когда там щука и э, собак кормят, потому что... Mm -hmm. yeah, это ж разные... не для людей это самое. Рыба не для людей это так. Yeah, разные рыбы редкой дофига. Вот. А нам же, как говорят, эх, по чуть-чуть голову, да, якобы там даже сам этот, э, как его, ну, Иван Розный, Васильевич ну, Розный, Розный, да? Угу. Вот такие вот пироги. Так что все, так сказать, относительно, да, или хотя бы вспомни этот фильм, да, тоже Бессмертный, Белое солнце пустыни. Mm -hmm. Ну хоть бы хлеб закупила над лоханкой этой самой черной крысы. Заставляет себя есть и кровь, советские плакаты 60-х. Димас, подлез, от доброго потока. Дима, приветствуем. Приветствуем, благодарим. Так, Наталья Поляна, хороший урожай. Я и не знала, что они в такой кожуре доспевают. В этом году у меня с посадкой на даче ореха ничего не получилось. Вот этот коммент сегодня свеженький, да, от Натальи, да. О, видите, какой этот самый, да, мы когда Разница смотрим какая, да? э, на тропические изыски, которые вот показывала, ну, Наталья, да? э, другая только Наталья, да, будучи на, край, на краю Земли, да, тропическом крае Земли, вот, где там столько всевозможной вкуснятины произрастает, да, И горами лежит. Вот, фрукты эти неописуемые какие-то, да. Вот, а видите, вот на, Наталья Поляна, вот в, в Сибирь наша, да, видите, насколько м -м, в униженном состоянии находимся мы и насколько Сибирь вот это, из-за вот этого кхм, мерзкого этого климата, придуманная эта зима, вот это в ущербном этом состоянии люди находятся, не представляют, как орехи, грецкие орехи растут. Ну это ж пипец какой-то, вот, нужно это кардинальнейшим образом изменить. И опять было... же, из-за этой самой их туда привезти не могут, по-нормально, ну, привозят, если есть, наверняка, аж дорого и все такое прочее. Ну, вот. А натурпродукты, это, она же говорит, что в кожуре даже не видела ну, этот да. самый. Вот, вот такие вот пироги. Наверняка в то, даже разлущенные продаются, если продаются. Ну, вот. Так что, как говорили, продолжаем. Полетие круголетием. Вот чтобы всем хватало всего и никто не ушел обиженным. Mm -hmm. Так, давайте.